Массаж — это, как я уже говорил, всего лишь фактор воздействия. Чего добивается массаж? Когда идет воздействие пальца уролога на ткань предстоятельной железки, мы делаем следующие вещи. Мы улучшаем кровообращение, мы опорожняем ацинусы, это такие мешочки внутри предстоятельной железки, которые содержат секрет предстоятельной железы.